К выбору отдыха, пусть и кратковременного, многие подходят очень серьезно и правильно делают. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите обзоры лучших отелей Подмосковья. Мы знаем, как и где нужно отдыхать. И с удовольствием расскажем об этом вам.